Рад всех приветствовать. Сегодня у нас следующий 14 выпуск. Опять он проходит офлайн, и я обещал что что-нибудь придумаю по нефти. Поскольку этот инструмент я плохо понимаю, то в данном случае я решил на этой неделе ничего не придумывать, а поручить всю эту работу роботу. Роботу MagicBot Classic. Как раз вышел новый обновленный код и я решил его протестировать, как он будет работать, если его запустить и какое-то время не трогать. Соответственно, скоро планируется вебинар, в частности в четверг у нас у меня проходит вебинар, который вас всех приглашаю, Вы можете записаться на главной странице сайта, там есть ссылочка, прям по баннеру кликайте, попадаете на страницу записи и можете там посмотреть сразу план вебинара, который планируется. Поэтому я решил э, к вебинару заодно испытать торгового робота. И, ну, как говорится, да. И сейчас я покажу сделку, которые, э, точнее, сделки, которые у меня получились. Я планировал что-то поторговать внутри дня. Вообще, я уже говорил э, несколько раз, рассказывал, что э, когда дело поручаешь роботу, то торговля и вообще э, трейдинг становится более стабильным. Даже если он идет не очень-то гладко, то робот... Э, к счастью, сливать не умеет с такой скоростью, как умеет сливать трейдер за счет того, что теряет контроль над собой и появляются некие эмоции. Вот перед вами конфигуратор. Это у нас MagicBot Classic. Настроил я у на свой любимый таймфрейм 15 минут. Ну и как бы, чтобы долго не рассуждать, взял свои стандартные любимые параметры, которые... Ну, достаточно неплохо работали в прошлом. И периодически тоже от них получались неплохие такие результаты на тестах и на реальной торговле. Это 10 и 100. Вот две скользящих средних. Вот я выбрал свой любимый режим по скользящей средней. Вот третий режим скользящей средней. На графике настраиваются все эти идентификаторы. И решил я стопы и профит отключить. То есть без стопов и профитов. А чисто вот э, сигналы по скользящим средним решил. Э, вот такой провести эксперимент. И давайте теперь посмотрим, что у меня получилось. Соответственно, торговля э, уже там не с 10 утра, как я говорил, рынок открывается в 10, а торговля с 7 утра. Есть, поскольку это будет робот, то э, ему не надо там спать и есть. Он может и с 7 утра начинать работать, Путь, пусть работает. Настройку, значит, я поставил лимиткой догонять. Но здесь у меня догонять не пришлось. То есть у меня срабатывали лимитки. Отступ поставил нулевой. По цене сигнала, что входил. Ну и, соответственно, рынок Форс. И фьючерс на, соответственно, нефть. Фьючерс на нефть. И вот что, собственно, получается. Поскольку сделки на квике не сохраняются за предыдущие дни, то, соответственно, вот принтскрины, Получились разные начал торгов. Это у нас было 21 число. Вот две скользяшки. Значит медленная соточка и быстрая это десяточка. То есть вот две скользящих средних. И соответственно получается и первая сделку убыточная. Я запускаю его днем. И получается, что пересечение скользящих. Входим мы по сигналу вход по сигналу. то есть, Соответственно, появляется пересечение по закрытию свечи точка нашего сигнала. И мы, ну, тут сразу как бы против пошло движение, сразу лимитка это срабатывает. Движение идет, но разворачивается. И плюс Вечером, на вечерней сессии тоже сделка. И снова здесь получилось вот, по цене закрытия предыдущей свечи выставляется. Лимитка и лимитка срабатывает. Лимитка срабатывает, и мы заходим в сделку, вот у нас пересечение было. И сделка у нас получилась так, что больше скользящей средней не пересекались до 20. Да, не пересекались до 28 числа. До 28 числа скользящие средний не пересекались. То есть, фактически, вот так получилось. Это не всегда так будет, конечно. Но вот я на этой неделе попал на такой э, очень хороший тренд по нефти, но ну, я да уже говорил, как-то, что по нефти вроде какие-такие были движения, но прям движение прям получилось вообще идеально. И получается, что, что по 74 там где-то 50 вход и выход я уже просто э, и я уже что просто уже достаточно поставил по 80 э, на закрытие э, позиций. И там вообще получалось каждый день у нас гэп, гэп, гэп, гэп по нефти. И 80 снова по нефти гэп, закрытие позиции. И, кстати, вот если бы я по скользящим среднем, то перевернулся бы ну, где-то там на полдоллара хуже. То есть вот такой вот получилось 5,5 долларов. Соответственно, если посмотреть все это, как это выглядит на графике, то на графике это, соответственно, выглядит вот так. Мы открываем квик. И давайте смотреть. Вот 21 число. Вот эти сделки. Точки входа. Так, сейчас мы вот так вот сделаем. Мы немножко его сдвинем, чтобы у нас сегодняшнее. Даже на график у нас сегодняшнее число не влезает. Такой шикарный тренд получился. Вот. Соответственно, смотрим. Шорт. Переворот лонг. И 22, 23, 24, выходные прошли, еще утренний гэп 27, 28, по лимитке просто профит. Просто я по профиту вышел. То есть с утра уже здесь было понятно, я понимал, что записывать видео надо. И поставил просто по 80 тейк, Лимиточку поставил с вечера и отключил. В демо режим перевел робота. Что, собственно, делать, если я вот планирую как бы торговать там? Вот не сейчас, вот, да, я там провел некое испытание, а торговать планирую долго там в течение ну если у меня 15 минутный таймфрейм то соответственно мои сделки вообще должны совершаться там не в течение дня будут редко закрываться в основном это с переносом позиции будут и эту соответственно нужно было продолжать торговлю и ничего не трогать я запускал соответственно не на сервере вот я не на сервере запускаю у меня есть несколько компьютеров которые позволяют на них устанавливать квик точнее квики там везде у меня установлены позволяет на них запускать торговую систему Просто я там ставлю, и он у меня постоянно работает. Вот на определенном счете э, работает, и все. Он просто на удаленном компьютере. То есть это проще, чем даже э, работать с серверами, потому что, ну, во-первых, конечно, всегда должен быть, должен быть человек, который э, подойдет и компьютер включит. Поскольку у меня такой человек всегда есть, то мне это проще реализовать на обычном компьютере, э, Типа сервер у меня получается. На обычном компьютере, я, то есть я, мне не нужно платить там за хостинг. Хотя хостинг, конечно, вещь тоже надежная. И самое главное, что там ну, не пропадает там питание. Ну, за редким исключением. Было даже на крутых хостингах пропадало питание. Такое тоже случается и пропадало там не на одну минуту, а час. Вот, кстати, почему я не очень люблю сервера какие-то за границей. Вот был такой случай, когда у нас сервер находился то ли в Америке, то ли где-то в Европе и пришлось общаться с англоязычной поддержкой. И это проблема когда ты не можешь войти на сервер, где у тебя идет работа торговой системы или не идет, не знаешь. Техподдержка англоязычная и ты звонишь, пытаешься на английском там с ними о чем-то договориться. Они должны тебе объяснить, почему не работает, что не работает. Ну, в этом плане конечно лучше, если с английским проблема, русскоязычная поддержка, да и не недешево это получается, там разговоры тоже обошлись в несколько э, долларов. А разговор, как правило, вот когда что-то не работает, это может быть минута, парочку минут, а то и 10 минут. Иногда, э, вот звонишь даже нашим брокерам, иногда приходится там э, около 5 минут подождать. Вот 5 минут это 5 долларов, там может быть, а то и больше. Вот. Такие дополнительные расходы я не очень люблю, поэтому предпочитаю реализовывать своими силами. Вот, получилась вот такая вот сделка. Ну, сразу скажу, конечно, да, сделка не а, типична, не каждый, не каждый трейд а, будет, не каждая сделка робота будет приносить вам по 5 долларов. Конечно, это нереально, но вот такие сделки а, реально невозможны при вот, ну, достаточно таких а, простых кондовых настройках а, 10-100. Вот. А, вариант этот у меня а, срабатывал уже не раз. Ну, теперь давайте посмотрим, посчитаем, что у нас получилось. Ну, кстати, давайте посмотрим, что вообще э, с нефтью у нас происходит. Э, нефть у нас, туда попал я как раз на такой. Очень-очень хороший тренд вот он прошел. Хотя вот если посмотреть, с 10 числа тоже неплохой тренд. Если отмотать дальше, мы видим, что вот с 65 тоже одной сделкой до 70 тоже 5 долларов вот мы пролетели да дальше тут были распилы но вот эти вот 5 долларов они вполне э, окупают себя отматываем назад и здесь видим что еще несколько три доллара просто было вот сделки просто подряд шорт прибыльная сделка long прибыльная сделка и дальше вот через несколько э, через неделю еще одна такая супер э, хорошая сделка сделка тоже даже если бы я дождался пересечения она тоже закрылась бы в плюс вот пример таких сделок теперь давайте самое интересное посчитаем что у нас получилось сейчас результаты будут очень очень такие сладкие результаты торговли первая сделка убыточная там получилось ну что -то порядка 15 0 15 долларов шаг цены 0. Давайте в квике посмотрим. Вот смотрите, табличку я открываю. Текущие торги. Берем нефть. Вот она у нас нефть. И смотрим. Значит, вот у нас стоимость шага цены. Он стоит там 7.50, я считал. Ну, 7.30, сейчас 7.50. Вот стоимость шага цены. Шаг цены 0.01. Значит, возвращаясь сюда к результатам, мы получаем... Если прошли 0.015, делим на э, шаг цены 0.1, получается здесь в скобках 15, 15 шагов, стоимость одного шага 7.50 и 5 контрактов. Получается 500 там, с копейками это убыток вот от первой сделки. Теперь смотрим профит 5.5 долларов, делим на 0.05, получается 550, умножаем на 5 и на стоимость шага 550 шагов, шаг 7.50, 20 с лишним тысяч рублей. Ну, вычитаем там комиссию, вычитаем выток. но все равно э, вот в данном случае при таких вот э, сделках, которые проходят достаточно редко, комиссия не будет играть такой существенной, существенной роли, как э, при внутридневной торговле, торговле. И получается вот просто фантастический профит 44%. Да, были сделки э, в моей практике, конечно, и больше были профиты, но этот вот профит мы берем на э, вложенный капитал, то есть у нас на 45 тысяч. ГО 45 тысяч, получился 44%. Конечно, заходить на полностью, вот есть у вас 100 тысяч на счету и, и нельзя э, при ГО 9 тысяч на контракт покупать один из контрактов. Не, вы можете один из контрактов, у, у вас будет сделка, но при минимальной просадке у вас будет заявка от брокера. Закройте часть позиций. Все, это полностью рушит весь алгоритм. Поэтому ну, я здесь э, немножко погречился. На большой процент от э, вошел. Но ну, в принципе у меня вход это от 25 до 30%. То есть больше торговли я не начинаю на больший размер капитала. То есть вот это нормальный размер. И тогда у вас всегда будет возможность не закрываться по margin колу. А кол это полная потеря. Соответственно ломается весь алгоритм. Вот такой пример может быть торговли с роботом MagicBot приходите на вебинар в четверг и мы с вами посмотрим других торговых роботов этой серии и поговорим по текущей ситуации на биржевом рынке всех жду, спасибо за внимание подписывайтесь на канал приходите, не забывайте ставить лайки ну и как обычно, до встречи в биржевом стакане